Всем привет, с вами канал CryptoGain. Посмотрим сегодня очень классный проект, называется он College Coin. О проекте вкратце очень-очень классная идея, отличная команда, которая уже занимается довольно-таки долго вообще на этом рынке и может что-то из себя представляет, может нам вообще в принципе что-то дать. Проект у нас долгосрочный, здесь будет долгосрочное вложение, и инвестиции потребуют проект у нас ну, совсем минимум, как я считаю. Сейчас Покажу немножко дальше цены, сколько на что стоит. М каждый абсолютно, считаю, может сюда войти, инвестировать какие-то средства и, соответственно, с получить какой-то дивиденд спустя время. То есть, думаю, что развитие проекта будет э, очень хорошее в будущем. Расскажу сейчас почему. Что вообще из себя он представляет? Сам проект – это будет э, в первую очередь создание платформы. да, Вот сейчас как раз идет работа над этим, у нас будет э, Платформа, которая будет помогать студентам именно в образовании, то есть с образованием, да, какие-нибудь расходы. Здесь будет, вот здесь прям доступно, очень коротко описано, на что ориентирована монета, то есть вот, позволит контролировать свои образовательные расходы, то есть даже в большей степени помогать. Плюс, не знаю, я считаю, что это просто супер идея. Это у нас будет… Регистрация фонда, да, именно фонд с названием проекта колледжа Coin, который будет помогать у нас выдавать стипендии студентам, которые действительно нуждаются в этом, которые просто себе не могут ничего позволить а, именно в образование. Как мы знаем, сейчас это все стоит недешево. Неважно в какой стране вы живете, где и где вы учитесь. Везде это стоит, занимает очень больших затрат на самом деле. То есть, что мы посмотрим. Сразу хочу сказать о, то есть, о команде. Это немаловажно. То есть проект существовал довольно-таки давно уже до этого, на данный проект. Цели были немножко другие, но сейчас команда пошла в новое русло, собрали новую толковую команду, да, общался я с представителем. Кстати, там русский есть представитель, вполне адекватный парень, отвечает на любые вопросы, считаю, что тенденция развития очень такая высокая, проект чего-то достигнет и опять же, кто в него сейчас войдет. Однозначно однозначно будет профит с него. То есть простыми словами, не буду прям углубляться с этим. И новую цепочку они запустили. То есть по этой цепочке сейчас двигаемся, они уже есть на бирже. И опять же, давайте посмотрим, что у нас вообще из себя представляет. Опять вот у нас идет сразу платформа. Пару слов о платформе, которая поможет погрузиться в образовательную среду, это понятно, наблюдаю задания, лекции, понятно, платформа будет давать возможность нам приобретать знания в различных формах, неважно это видео, аудио урок, это программное обеспечение, то есть любые материалы, любые курсы, неважно абсолютно, все это будет на платформе предоставлено, то есть каким образом это будет все происходить, то есть естественно будет какая-то партнерская программа, то есть образование, непосредственно где получает студент, они свой материал, который они продают, да неважно, если, например, книжка у вас стоит 10 долларов, да где-то э, в университете вам нужно купить по определенному предмету, то у нас будет этот проект, э, здесь на этой платформе у нас будет представлена эта же книга с очень большой скидкой. К примеру, она стоило 10, вот здесь это указано. На платформе будет она стоить по сниженной цене. А если вы являетесь партнером данного проекта, вы сможете соответственно за монеты, которые уже заработали, приобрести эти услуги. Неважно, в чем они будут выражены, это какой-то материал, это видео урок, аудио урок, я думаю, суть ясна. думаю, что это очень классно. Кстати, похожего мы никогда еще ничего не рассматривали, я ничего не видел, считаю, что ей очень интересная. Тем более с тем, как вообще развивается вся эта технология блокчейн. Опять же, мы только вчера говорили про фильм, который выпускает Netflix. Я думаю, что очень много внимания будет данной индустрии уделяться в 2020 году, когда все абсолютно, я думаю, многие узнают, хотя и так все знают, что такое крипта, что такое блокчейн, и все к этому в принципе идет, будущее за этим. Я думаю, стоит обращать внимание на такие проекты, которые уже сейчас занимаются довольно-таки глобальными вложениями и вот такими глобальными делами, с тем, что это даже переход уже в образование. То есть мы смотрим зачем инвестировать здесь э, понятно продукты услуги которые можете купить на платформе то есть э, сами монеты будут использовать студентами для непосредственного образования чтобы покупать услуги товары для обучения можно будет обменять на другую крипту так ограниченный выпуск Естественно, и спрос суть стоимость монеты да вот почему я говорю что у нас проект будет долгосрочный. Так как, знаете, только сейчас начало, проект у нас сейчас только месяц действует, и уже, в принципе, есть какой-то плюс, развиваются, на плаву держится довольно-таки хорошо. Я думаю, что нужно входить в него сейчас, пока нода стоит просто копейки. Дальше уверен, что будет цена расти, и как только, вот я думаю, как самый старт будет, когда появится этот фонд, вот как только заработает фонд, вот да, сейчас о нем как раз идет здесь речь. Я думаю, с этого и стартанет проект, а именно пойдет вверх апнется 100% и по цене. Так что если заходить, то сейчас сам однозначно 100% одну-две ноды возьму с такой ценой, которая сейчас на рынке и посмотрим, что будет. Там от 50 долларов я ни в коем случае не обеднею, да, а спустя полгода я думаю, что нормальный XE будет с этого. Ну, даже не об этом. Что мы еще можем посмотреть? Фонд. Что, что у нас будет представить из себя фонд? Фонд будет, естественно, давать финансовую помощь в образовательной цели. Фонд будет каждые три месяца рассматривать заявки, которые будут приходить от студентов, и помогать финансово. То есть раз в три месяца они будут помогать студентам, эквивалент в районе 100 долларов будут по этим заявкам оплачивать двоим, то есть двоим претендентам, которых они выберут. Ну, считаю, что это очень полезно и хорошая цель у проекта на самом деле. Не то, чтобы заработать а самим, естественно, дать заработать вам, и также помочь действительно, людям, которые нуждаются в этом. Я считаю, что это отличная идея. И здесь у нас идет, рассказывают про вообще грамотность по всему миру, процентное соотношение, где у нас, насколько люди, мы видим, ниже 30% в некоторых странах, то есть Южный Судан, условно, как здесь показывают крайне неграмотные люди хотят это все изменить. Хорошее очень вложение, на самом деле. В принципе, если так можно выразиться, для человечества, я считаю, что очень полезно. Здесь мы видим спецификацию монеты. То есть, да, идет название, тикет, CLG, алгоритм Quark. У нас будет POS. У нас и POS майнинг будет, и мастернода. Все будет 12 миллионов монет. Время блока 60 секунд, то есть одна минута. Ну, здесь, в принципе, все понятно. Я думаю, не надо это озвучивать. Мастернода, цена 2000 монет. это Сейчас, я извиняюсь, но это смешная цена, это 20 долларов всего лишь. Активный мастернод уже больше 150. Абсолютно каждый может сюда инвестировать. И на долгосрочное вложение не надеяться, а быть уверенным, что через какое-то время процентов все будет. По блокам у нас мы видим здесь сейчас награду. Да, сколько у нас мастерноды, да, столько будет со стейкой на с майнинга. Сейчас у нас э, на вот здесь на втором этапе у нас э, как раз 40%. 40 тысяч, 44 тысячи по блокам. И мы можем видеть, сколько здесь награда. Сейчас самый как раз идет рост. Здесь соотношение мастер-ноды и пост ну, в принципе нормальное, считаю. Ну вот если взять ноду, которая сейчас стоит 20 долларов, посередине по этим блокам у нас будет неплохая награда. Так что смотрите, как только появится, объясню, объясню, вот, как я лично считаю, будет. Uh, то есть как только появится этот фонд, как только о проекте больше узнают, как только в него начнут более инвестировать, а даже, может быть, и мы сейчас да, поможем проекту развиться и сами с того заработаем. Тем более, ребят, с такими вложениями копеечными. Я думаю, цена будет на мастерноду в 10, а то в 20 раз больше. Соответственно, подумайте, сколько вы с этого можете заработать. Тем более, когда с этих блоков у нас будет процент, процентная награда, посмотрите, именно на ноду что это очень круто. Здесь мы видим дорожную карту, листинг. Кстати, у них вот у нас третий квартал листинг. Он уже есть, уже они залистились на бирже, уже есть биржа, которая функционирует. Уже можно купить монеты, продать, если у вас уже есть нода, например. Да, может быть, кто-то слышал в этом проекте ранее. Уже можно торговать на бирже. Не советую сейчас это делать, прямо сейчас. Я думаю, лучше подождать. Лучше просто похолдить э, и взять ноду и просто холдить то время я бы это сделал бы как минимум то есть на полгода видим что у нас есть старт есть кошельки уже то есть был свап монеты он уже прошел как я и говорил что проект уже существовал до этого сейчас с новыми идеями с новыми идеями ворвался опять будет работать я думаю дальше сейчас не стоит смотреть двадцатый год у нас сейчас главное что нам стоит подождать это сам фонд когда они откроют когда он будет функционировать полноценно и в принципе я думаю смотреть, наблюдать с новостями, что у нас это получится. Видим руководство, то есть по мастерноде для Windows, для Linux. Видим кошельки у нас есть для Винды, для Linux, для Мака. Белая бумага, все у нас представлено можно зайти уже посмотреть в PDF формате, PDF файл скачать. Вот графикс у нас где уже, то есть обменник, они залистились, уже можно будет зайти посмотреть. Так что, пожалуйста, все ссылочки будут. Эта команда. Вот человек, с кем я общался. Зовут его Александр Карпинский. Это гендиректор, то есть учредитель данного проекта. Вполне адекватный человек. На все вопросы вам ответит. Очень такие, думаю, амбициозные ребята. Амбиции есть. Думаю, развиваться будут большими шагами. Как раз сейчас, я считаю, плюс то, что показываю на самом старте проекта вам его. Дальше, дальше. Думаю, когда он будет уже развит, хотя бы даже на Семьдесят процентов цена будет гораздо выше. Так что успейте, ребят, успейте зайти сюда. Не знаю. Мало сейчас проектов похожих. Цена сейчас на рынке на самом деле колеблется каждый день. Первый месяц, два всегда на самом деле так. Но опять же, что у нас ссылочка я уже открыл на мастернода про uh, можем посмотреть здесь, что на себя представляет. Ну, посмотрите, какой идет рост. Здесь все, все идет стабильно. Я думаю, будет апаться просто колоссально в будущем. Еще просто месяц подождите, и все увидите. Видим, да, цену 2000 монет у нас. Мастернод 145 на данный момент у нас сейчас. Цена мастернода 20 долларов. но ну, это абсолютно доступная цена для каждого. Каждый может ее взять и просто походли да, подождать у нас. Просто забудьте про него. Возьмите эту ноду 2-3, просто забудьте, через полгода увидите результат. Рой сейчас, в принципе, неплохой рой. У нас 200 дней окупаемость. Это не так много для этой цены. Я думаю, что будет гораздо выше процент. В течение месяца я думаю в принципе с обзора можно заканчивать я думаю главное до вас донес смотрите изучайте пишите вам ответят сразу же группа дискорд twitter все будет указано telegram ссылочки все будут в описании пишите мне в комментарии пишите на почту пишите в дискорд всем отвечу каждому помогу какие есть вопросы да, думаю, стоит заканчивать. Спасибо за просмотр. Давайте всем профита. Залетаем на проект. Всем пока.